Здорово, зрители психфака Немиркин! Большое спасибо всем вам за любовь и поддержку, которую вы нам оказываете, позволяя нам проводить очередные исследования в области повседневной психологии. Итак, давайте начнем. Вкладываете ли вы слишком много своей энергии и времени в то, что на самом деле не приносит вам никакого удовлетворения или вознаграждения? Будь то ситуация, привычка или человек, лучше всего отпустить то, что не служит вам. Если вам нужно напоминание о том, что именно вы должны отпустить. Вот 8 ситуаций, привычек и вещей, которые не стоят вашего времени. Первое – быть перфекционистом. Вы тратите много времени на то, чтобы сделать все как надо. Это самое потрясающее произведение искусства, выпускное сочинение, бизнес-проект или выступление в вашей жизни. Вполне вероятно, что вы настолько одержимы идеей сделать его идеальным, что потратили на него слишком много времени и, возможно, слишком много думали о нем что привело к тому, что проект не стал таким, каким вы хотели его видеть в первую очередь, или вы боитесь, что он никогда не станет таким, каким вы хотите его видеть. Поэтому вы не продвигаетесь вперед или не начинаете его вообще. Чрезмерное обдумывание любой задачи, которую вы хотите довести до совершенства, не позволит вложить в проект ни малейшей частицы себя. Вместо этого вы получите в итоге перемудренную и неоформленную версию того, что вы не задумывали. Лучше выполнить задачу и сдержать интенсивную критику и перфекционизм. Перфекционизм может иметь свои преимущества, но также и свои недостатки. Например, потратить слишком много ненужного времени и напряжения на то, о чем вы, вероятно, слишком много думаете. Имеет ли это смысл? Или я слишком много думаю? Второе – жить в сожалениях и постоянно корить себя. Жизнь иногда бывает отстойной. Но это не повод жить в сожалениях и жалости. Вы можете размышлять о своем существовании и судьбоносных решениях прошлого. Но постоянно жить в сожалениях значит жить в В конечном счете это заслоняет будущее. Считаете ли вы, что большинство вещей сейчас уже слишком поздно, чтобы действовать? Вот вам маленький секрет, еще не поздно. Не лучше ли вам просто сделать то, о чем вы жалеете, что так и не сделали? Например, научиться ездить на мотоцикле, стать шеф-поваром или научиться играть на банджо. Номер три. Обижаться и держаться за это. Спросите себя, почему я концентрируюсь на негативных вещах? Почему я держусь за них? Люди могут ранить ваши чувства и быть грубыми, но эти люди и вещи не стоят вашего времени. Мы склонны подсознательно хранить эти комментарии и грубые высказывания, и проигрывать их в уме, как будто это происходит снова и снова. Хотя вы говорите, что они вас не задевают, они заползают в ваш мозг и гнездятся там. А если вы постоянно повторяете или воспроизводите в уме оскорбительные вещи, где же место для позитива? Если кто-то оскорбляет вас, вы должны постоять за себя. Не позволяйте людям обходить вас стороной, но не позволяйте, чтобы это касалось вас лично. Они не стоят вашего времени или энергии. Мы есть то, что мы едим, то же самое относится и к нашему разуму. Мы есть то, что мы думаем. Номер 4. Быть тем, кем вас хотят видеть другие. Часто ли люди намекают вам на то, каким они ожидают вас видеть? Превращают ли они вас в своего идеального человека, который соответствует их потребностям? Хотят ли они иметь идеального друга, идеального ребенка или идеального супруга? Эти представления о совершенстве их собственные. Если дать им понять, что вы такой, какой есть, и вы не собираетесь менять то, что делает вас собой, это поможет отстоять свою позицию. И снова все сводится к тому, чтобы делать то, что делает вас счастливым. Игнорируйте негатив, живите позитивом. «О» звучит как хороший слоган. Номер 5. Ожидание вдохновения или идеального момента. Когда вы постоянно ждете идеального момента, почему он никогда не наступает? Как привет, мы ждем. Угадайте, что? Его не существует. У каждого своя версия совершенства. Поэтому лучше не зацикливаться на достижении совершенства, а подумать о том, что для вас является совершенством. У всех нас разные представления о совершенстве. Иногда вы начинаете что-то делать, а потом это приводит к идеальному моменту. Так что просто создайте свой собственный, потому что если вы будете продолжать ждать того фантастического момента, чтобы преподнести подарок, пригласить кого-то на свидание или выполнить задание, то, возможно, он никогда не наступит. Иногда нужно просто начать и посмотреть, не нахлынет ли на вас волна вдохновения, которую вы так долго ждали. Шестое. Токсичные отношения. Знаете, у вас есть друг? Тот, на которого вы все время надеетесь, что он изменится? Скорее всего, если прошло уже достаточно времени, он не изменится. Не все этого хотят. И многие люди дают обещания и каждый раз не выполняют их. В конце концов, поступки говорят громче слов. Если отношения или дружба жестокие или односторонние, не стоит держаться за этого человека. Независимо от того, кто они, они не должны заставлять вас чувствовать давление и заставлять их оставаться в вашей жизни. В седьмых, часами переносить свою скуку в социальных сетях. Вам это не нужно. Вы обнаруживаете, что вам скучно до безумия. Что вы делаете? Вы обратитесь к социальным сетям, чтобы утешиться, верно? Не успеете вы оглянуться, как уже третий час смотрите видео в Инстаграм и бессмысленно прокручиваете ленту. Слишком много социальных сетей не приносят прогресса или позитива. Они могут включить режим зомби. И номер восемь – не придерживаться своего мнения и интуиции. Вы когда-нибудь заходили в раздел комментариев сразу после окончания видео? У каждого есть свое мнение, и иногда другие будут кричать, запихивая мнение вам в глотку. Самый громкий человек в комнате – не всегда правильный человек. А иногда люди будут настаивать, что они правы, или что вы должны сделать что-то другое, чем то, что вы изначально хотели. В большинстве ситуаций лучше всего доверять своей интуиции. Возьмите паузу, действительно обдумайте свои мысли и идеи, а когда все остальное не поможет, что скажет ваша интуиция? Вероятно то, что вы голодны. Но в остальном, скорее всего, она говорит вам, что нужно доверять себе и оставаться собой. Мы надеемся, что смогли дать вам некоторое представление о некоторых способах, которые могут помочь привнести позитив в вашу жизнь. Понравились ли вам упомянутые пункты? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и подписаться, а также поделиться им с теми, кто, возможно, слишком вкладывает свое время в вышеупомянутые сценарии. Как всегда, супер спасибо за просмотр и до встречи в следующий раз.